Ночь поблекла. На изломе разгорается весенний день, И луна, дремавшая в эстоме, Отступает в кружевную тень. Птицы, утомленные от странствий, И уставшая от стуж толпа склевывают с мокрого асфальта, Жалкие улыбки лунного серпа. теперь нас выведят из комы, Солнечные нити, золото на свитерах, Зяблики, так тосковавшие о доме, Истрепали крылья в мартовских ветрах, И в гнилые хлопают ладоши Прошлогодние листва Под ноги бросается прохожим Милостыню ждущая весна.